Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, какую же GoPro выбрать в 2018 году. Для начала я проведу краткий ликбез о том, что из себя представляет GoPro, какие сильные стороны у нее есть, какие комплектации у камер, а дальше мы с вами будем уже смотреть, какая камера кому подходит, какие у камеры есть сильные стороны, какие слабые стороны. Это видео направлено сугубо на новичков, для тех, у кого вообще, возможно, не было никакой экшен камеры и вы в этом ничего не понимаете. Благодаря нашему видео вы... Узнаете все необходимые моменты и сможете выбрать камеру исходя не только из цены, но и из тех параметров, которые необходимы именно вам. Поехали! Итак, для начала поговорим о прошлых сериях GoPro, так как часто к нам обращаются с таким вопросом. Здравствуйте, а мы бы хотели приобрести GoPro 3 или GoPro 4, а возможно GoPro Hero. Итак, почему же в 2018 я не рекомендую вам покупать прошлые серии GoPro? В компании GoPro есть замечательная традиция снимать производство предыдущую серию при выходе новой. То есть, допустим, когда выходила GoPro 5, GoPro 4 полностью снималась с производства. То есть, GoPro 4 Black, GoPro 4 Silver, полностью сняты с производства и уже не производятся. То же самое касается GoPro 3 или 3 Plus Black, GoPro 3 или 3 Plus Silver или GoPro 3 White. То есть эти камеры уже не производятся. Конечно, вы где-то можете их найти, у кого-то они остались на складе и так далее, но здесь есть интересная особенность. Заключается она в том, что вот эти все замечательные экшен камеры они не ремонтируются. То есть, если мы с вами придем со смартфоном в сервисный центр, то нам могут предложить один дисплей оригинальный, второй другого производителя, а возможно, самый дешевый от третьего. С экшн-камерами касательно GoPro это не так. Никаких дополнительных деталей вы, к сожалению, не купите. Поэтому в случае наступления гарантийного случая, камеру, как правило, меняют на новую. Иногда, конечно же, чинит сама компания GoPro. Но это скорее редкость, чем частая практика. Поэтому, допустим, вы купили себе GoPro 4, прошло 5-6 месяцев, что-то у вас случилось. GoPro это не частая практика, конечно, что они ломаются и так далее. Но, тем не менее, вы приходите к продавцу, диагностика, но поменять вам ее не могут, потому что камера физически уже не производится. Поэтому я всегда рекомендую выбирать только актуальные модели. Актуальные, значит, которые есть на производстве. Это у нас GoPro Hero 5. В этом году компания GoPro немножко изменила себе. И серию 5 оставили на производстве вместе с серией 6. Поэтому я рекомендую покупать те камеры, которые находятся на производстве. То есть актуальный модельный ряд. Если какой-то продавец у вас вызывает сомнения, и вы считаете, что модель уже не актуальна, вы можете перейти на сайт GoPro и посмотреть все актуальные модели. В данный момент актуальными являются серия GoPro Hero 5, серия GoPro Hero 6 и серия GoPro Hero. Это серия доступных камер. В этом году компания GoPro себе немножко изменила и оставила серия GoPro 5 вместе с серией GoPro 6. Таким небольшим вступлением я бы хотел сразу закрыть все вопросы о предыдущих сериях, стоит их брать, не стоит их брать и о вопросах гарантийной политики компании GoPro. То есть GoPro 3, GoPro 4 мы с вами уже не берем. Берем только камеры из серии GoPro 5, GoPro 6 и серии GoPro Hero. Теперь немножко поговорим о сериях. Какие камеры в какой представлены? Касательно серии GoPro. Hero 5 представлена двумя моделями. Это GoPro Hero 5 Black и GoPro Hero 5 Session. На этом все. Серия GoPro Hero 6 представлена топовый GoPro Hero 6 Black. Больше пока никаких моделей здесь нет. А серия GoPro Hero представлена одной моделью. Это GoPro Hero Session. Все. Вот это все актуальные модели на 2018 год. Теперь поговорим об общих чертах камер то есть что в них в принципе одинаково первое это комплектация касательно комплектации вне зависимости от стоимости самой модели комплектации во всех этих камерах будут в принципе абсолютно одинаковые. с любой из экшн камер gopro вы получаете вот такую вот крепежную защелку она вам необходима для как правило крепления на шлем а также для вот таких вот клеющихся площадок их вы тоже получаете в комплекте это пластиковые площадки небольшие на двухстороннем скотче. одна из них Немножко изогнутая Она как правило используется на защитных шлемах А вторая полностью плоская Ее также в принципе можно использовать и на защитном шлеме В зависимости от его формы и места куда вы будете крепить Но чаще всего ее крепят в автомобиле на лобовое стекло Или какие-то элементы кузова А также в бытовых условиях Допустим на стол Данные площадки являются одноразовыми То есть здесь у нас используется двухсторонний скотч Он очень крепкий Он в принципе не боится морозов, соленой воды Но здесь важно правильно их приклеить То есть просто обезжирить поверхность И клеить их при комнатной температуре а не в мороз. Площадки очень крепкие, приклеив ее однажды, хватит вам ее, например, на шлеме на 3-4 сезона спокойно. То есть для крепежа вам просто необходимо взять экшн камеру, совместить ее с защелкой, взять крепежный винт, закрутить его, выбрать необходимый угол наклона перед тем, как окончательно зажать винт и вставить защелку вот эту вот площадку. И завершить процесс монтажа вот такой вот страховочной вставкой, просто утопив ее внутрь защелки. Готово. Помимо площадок, естественно, мы получаем с вами USB кабель. В нового GoPro 5, в GoPro 6 используется кабель USB-C. Он универсальный, вставляется любой стороной. Такой тип часто используется в современных смартфонах. Поэтому, если вы его потеряете, где-то забудете, то ничего страшного. Специальный кабель от GoPro покупать не обязательно. Просто идем в любой магазин и покупаем кабель USB-C. Стоит он недорого. Через кабель вы можете заряжать свою камеру от компьютера. Также копировать все необходимые фото и видео с камеры. А также производить подзарядку от сети, то есть от розетки. Вам будет необходима простая зарядка от телефона. К сожалению, в комплекте ее нет, но у каждого есть смартфон или планшет. Поэтому вы можете спокойно заряжаться от вот таких вот кубиков. Единственное, мы не рекомендуем использовать дешевые китайские кубики с Алиэкспресс, которые вы получили в качестве подарка с какой-либо техникой или покупкой из Китая. Используйте только сертифицированные зарядники, которые были в комплекте с телефоном или каким-то другим устройством. Также внимательно изучите мощность. Она всегда указана на самом заряднике. Для GoPro рекомендуется Мощность в 1-1.5 ампера. Как правило, это любая зарядка от телефона. Кроме того, GoPro можно заряжать и в машине. Параметры те же. В серии GoPro Hero, то есть модели GoPro Session, используется не USB-C, а microUSB. Стандартный кабель, который можно купить вообще везде. Он очень распространенный во многих телефонах, плеерах и любой другой технике. Еще одной общей особенностью всех этих моделей является Wi-Fi-модуль. Что это такое? То есть, любая из этих камер может подключаться к вашему смартфону или планшету на любой операционной системе. Для этого вам просто необходимо скачать приложение GoPro Capture. Оно абсолютно бесплатное и, что самое главное, на русском языке. Вы его скачиваете, делаете несложное подключение камеры к смартфону. Работает это все без помощи интернета через Wi-Fi напрямую. То есть, даже на Находясь в другой стране, не имея там интернета, вы можете спокойно взаимодействовать со своей камерой через приложение. Что же может это приложение? Во-первых, через приложение вы можете включать и выключать камеру дистанционно. Удаленность камеры от смартфона в среднем 50-100 метров. То есть на расстоянии 50-100 метров приложение работает без проблем. Второе, это возможность видеть, что снимает ваша камера в режиме онлайн. То есть вы можете использовать свой смартфон или планшет как экран. Третье, это возможность просмотреть весь отснятый материал, фото или видео на экране своего смартфона без подключения камеры к компьютеру. То есть вы напрямую через приложение заходите на карту памяти, смотрите все отснятые фото и видео. И здесь вы можете либо скопировать понравившиеся фото или видео на свой смартфон или планшет, или выборочно их удалить, тем самым освободив свободное место на карте памяти. Помимо этого, вам доступно меню настроек. Вы можете в текущем режиме, не перезагружая камеру, изменить все параметры. Разрешение, частоту кадров, сделать какие-то дополнительные поднастройки Не касаясь самой камеры, не вдаваясь в изучение ее меню Это очень удобно и практично Повторюсь, что эта функция есть у всех экшен Camera GoPro, которые вы сейчас здесь видите и еще одним ключевым общим моментом у всех этих моделей является влагозащита. Если вы присмотритесь на дизайн упаковок, то везде камеры изображены в воде. То есть здесь у нас камера воду падает, здесь уже погружается под воду, ну и здесь сэшен тоже уже под водой. Да, это общая черта. Любая из этих моделей может погружаться на глубину до 10 метров без всяких дополнительных защитных боксов. То есть если для прошлых серий нам в любом случае нужна была вот такая вот коробочка из поликарбоната, сюда мы погружаем камеру и уже после этого она становилась защищенной от воды от падения и так далее то теперь камеры gopro могут спокойно погружаться потому что корпус уже является защищенным и такие защитные боксы нам уже по сути не нужны но есть те сферы где 10 метров недостаточно это да и поэтому для любой из этих моделей вы можете приобрести вот такие вот защитные боксы они также имеются и для gopro 5 и для gopro 6 они одинаковые но также и для модели gopro session то есть это не проблема но для большинства любителей которые просто купаются в бассейне в аквапарке им просто такой бокс не нужен потому что глубины часто не превышает там 3-4 метров корпуса камер очень хорошо защищены поэтому проблем с погружением у вас не возникнет можете быть спокойны ну а теперь давайте перейдем к обзору самих камер Итак, начать я решил с самой доступной модели на сегодняшний день. Это GoPro Hero Session. Камера начала производиться еще в серии Hero 4 Session, но из-за своей популярности ее не сняли с производства, как GoPro 4 Black или 4 Silver, а оставили в производстве и перенесли в серию Hero. Могу сказать так, если вы планируете использовать камеру от раза к разу, то есть не постоянно, от отпуска к отпуску и в целом ваша жизнь не на насыщена какими-либо активными видами отдыха, спорта, экстрима, то такая камера будет вполне грамотным и рациональным выбором. Также такую камеру стоит рассмотреть в виде подарка. Для ребенка, коллеги, друга, возлюбленного, возлюбленной и так далее. То есть, если вы не знаете, будет человек пользоваться этой камерой, не будет, нужна она ему, не нужна. Но, тем не менее, хотите подарить, потому что экшн-камера это очень интересный подарок. Она может вызвать мотивацию у человека начать заниматься какими-либо активными видами спорта, попробовать себя в чем-то новом, то такая покупка будет оправдана. Какие сильные стороны есть у данной камеры? Первое, это ее компактность. Это самая маленькая из экшн-камер GoPro. Она имеет отличные аэродинамические свойства. То есть из всех камер GoPro у нее минимальное сопротивление встречному потоку ветра. Это отличная новость для байкеров, для тех, кто любит погонять с ветерком и не хочет, чтобы камера на высокой скорости как-либо ему мешала. Что же касается ее возможностей. В принципе, для экшн-камеры здесь есть все необходимое. Съемка Full HD. То есть данная модель может у нас снимать в разрешении 1080 и с частотой кадров до 60 кадров в секунду. Также поддерживается съемка и в разрешении 1440 на 30 кадров в секунду. Таких параметров вполне достаточно для качественной любительской съемки на отдыхе, на природе и так далее. Также камера может снимать и фотографии, как одиночные, то есть нажали, камера сделала один снимок, так и целую серию фото автоматически, пока вы ее не остановите. Кроме того, у данной модели максимально простое управление она всего одной кнопкой которая находится сверху если вы ее нажмете и отпустите то камера сама включится и начнет видеозапись больше вам ничего нажимать не нужно если же вы хотите заснять фото то вам нужно просто нажать на эту кнопку подержать ее потом отпустить камера опять-таки включится и начнет делать серию фото первую фотографию вторую третью четвертую так до бесконечности пока вы ее не остановите опять-таки нажатием верхней кнопки у камеры присутствует монохромный дисплей с подсветкой на которого вы можете увидеть текущее разрешение, текущий заряд аккумулятора и текущую частоту кадров. Также у вас есть возможность изменить все эти параметры, то есть изменить разрешение, изменить частоту кадров, а также сделать все необходимые настройки для подключения смартфона. Ну и как я уже говорил ранее, здесь есть Wi-Fi модуль. То есть мы можем полностью управлять нашей камерой с нашего смартфона или планшета на любой операционной системе. Это огромный плюс, потому что так как здесь нет цветного дисплея, мы можем использовать в его роли наш смартфон или планшет. Ну и кроме того, в последних версиях этих камер обновили систему записи звука. Теперь у вас есть поднастройка шумоподавления. То есть, если мы снимаем на улице, то часто слышны такие завывания ветра. Либо другие звуки, которые заглушают нашу речь. Если мы говорим на камеру. Вот с такой вот включенной поднастройкой камера будет стараться максимально подавить все шумы вокруг и акцентировать свое внимание на вашем голосе. Из важных моментов, на которые стоит обратить свое внимание, это встроенный аккумулятор. Да, здесь он встроенный. Заменить его, к сожалению, у вас быстро не получится. Но, несмотря на размеры камеры, он такой же по емкости, как и в старших моделях. Поэтому вы можете спокойно снимать полтора часа летом и около часа зимой. Естественно, при умеренной настроении температуре минус 5, минус 10. При минус 15, при минус 20 камера будет работать значительно меньше. Но это касается и других моделей. Подводя итоги касательно GoPro Session. Компактная, имеющая все необходимые функции, с возможностью съемки качественных фото и видео в формате Full HD, с одной из самых доступных цен среди GoPro. Ну и как я лично считаю, с довольно-таки интересным дизайном. Потому что такие размеры, такой дизайн позволяет легко ее забросить в карман, и вам не нужны какие-то специальные чехлы для перевозки и так далее. То есть камера максимально компактная, и этим она на самом деле подкупает. Когда ей попользуешься 2-3 дня, она обычно GoPro рассмотришь как на слона. Давайте перейдем к следующей модели. Следующей моделью является GoPro Hero 5 Session. 5 Session это младшая сестра предыдущей нашей GoPro Hero Session. Точно такой же дизайн, такая же логозащита, в принципе такая же функциональность, но другая начинка. То есть здесь начинка практически в два раза мощнее, чем в предыдущей камере. Она уже может снимать 4К до 30 кадров в секунду. В Full HD формате, то есть при разрешении 1080, она уже может снимать 90 кадров в секунду, а в GoPro Session до 60. Также мы можем погружать под воду до 10 метров. Об этом я уже сказал. Еще одной из особенностей GoPro 5 Session является встроенная цифровая стабилизация. Она абсолютно такая же, как и в GoPro 5 Black. Технология следующая. Ваша картинка режется по краям на 10%. Тем самым она становится более стабильной, более четкой. Но здесь сразу стоит сказать о том, что такая стабилизация подходит для любительской съемки. То есть, если вы несетесь на своем сноуборде или лыжах с горы, то такая стабилизация вам не поможет. Она подходит для неспешных прогулок, съемки каких-то панорам, то есть сугубо для любительской съемки. Для всех остальных случаев, когда вы находитесь в движении, двигаетесь активно, вам будет необходим портативный стадикам. Как правило, это трехосевой стабилизатор с гироскопом, который будет эффективно отрабатывать все колебания во время вашего активного передвижения. И здесь есть функция голосового управления. Это довольно таки интересная функция, которая есть как у GoPro 5 Black, так и у GoPro 6 Black. GoPro 5 Session не стало исключением. С помощью голосового управления вы можете давать голосовые указания камере, что ей делать. Для того, чтобы более наглядно продемонстрировать вам эту функцию, я взял свою GoPro 5 Black. Здесь она работает точно так же, как и у GoPro 5 Session, поэтому разницы нет. И сейчас мы попробуем активировать голосовую команду для съемки видео. Внимание! GoPro, снимай видео. Камера у нас с вами начала запись видео. И сейчас мы запись остановим. GoPro, стоп видео. Также я могу из режима видео перейти в режим фото. Давайте попробуем. GoPro, режим фото. Камера переходит в необходимый нам режим. И также можем сделать фотографии. GoPro, сделай фото. Камера сделала одну фотографию. GoPro, сделай фото. Сделала вторую. Мы закончили с режимом фото и возвращаемся в режим видео. GoPro, режим видео. Ну и здесь мы точно так же можем начать съемку, установить то, что я вам уже показывал. Вот такая вот замечательная, довольно-таки простая функция, которая позволит вам избавиться от постоянной необходимости нажимать на камеру пальцем, использовать мобильный телефон или какие-либо специальные пульты управления. Еще раз повторюсь, что в GoPro 5S она работает абсолютно так же, как и в GoPro 6 Black. Вопрос, кому же подойдет эта камера? Лично мое мнение, исходя из опыта, ее целевой аудиторией является профессиональные экстремалы, либо Спортсмены. То есть тем, кому нужно максимальное качество и максимальное удобство, отсутствие дискомфорта, легкость и компактность камеры. То есть, чтобы можно было ее закрепить на себя, но она никак не сковывала движение, минимально увеличивала вес экипировки и давала максимально качественную хорошую картинку. Вот для таких людей идеально подойдет GoPro 5 Session. Ну, либо для тех, кому понравился дизайн, компактность и хочется максимального такого качества. Да чтоб еще и в 4К Вот для них идеально подойдет GoPro 5 Session По времени съемки здесь все абсолютно так же, как и в обычной Hero Session То есть около полутора часов летом и 40-50 минут зимой В целом, еще раз повторюсь, кроме внутренней начинки Другого более мощного процессора и поддержки 4К съемки А также увеличенной частоты кадров камера от обычной Session ничем не отличается Давайте перейдем к следующей модели а следующая модель у нас становится GoPro Hero 5 Black. Очень интересная модель, топовая по продажам, много их продается по всему миру. Это прямое наследник GoPro 4 Black, но с огромными изменениями. Я бы даже сказал, с концептуальными изменениями, которые задают дальнейший ход истории компании GoPro и их камерам. Касательно новшеств, которые были применены в этой камере, это новый процессор, новая система охлаждения, он расположен в совсем другом месте, чем в 4 серии, наличие цветного и сенсорного LCD-дисплея двухдюймового раньше в топовых моделях его не было приходилось докупать отдельно из приятного это увеличение времени работы если gopro 4 black у нас снимала 40 минут а gopro 5 black снимает полтора часа и новый процессор дал нам снижение нагрева 4 black очень сильно грелся с пятеркой такого не наблюдается все в порядке то есть камера стала намного надежнее вообще в целом от себя не рекомендую вам покупать 4 black будто камера Бушная, будь то, если вы где-то найдете новые. Берите лучше, если вам очень нравится четверка или подходит по бюджету 4 Silver. Это будет оптимальный выбор. Но вернемся к нашей 5B. Здесь мы с вами имеем возможность съемки 4К до 30 кадров в секунду, а также возможность съемки в формате Full HD до 120 кадров в секунду. Картинка получается очень качественной, очень насыщенной и сбалансированной. Кроме того, традиционно можем погружать камеру без всяких дополнительных аксессуаров на глубину до 10 метров. Также, как и в 5 Session, здесь есть голосовое управление, которое я вам уже демонстрировал предыдущие модели. Ну и у нас есть цветной, двухдюймовый приятный сенсорный дисплей. Относительно приятных особенностей для наших регионов наличие русского языка в последних версиях прошивок. В принципе, меню в GoPro 5 и так несложное, но с русским становится еще проще. Помимо этого, у нас здесь с вами два стереомикрофона, которые позволяют записывать довольно-таки качественный звук. Плюс есть настройка шумоподавления. То есть это та поднастройка, которую я вам рассказывал в 5 сэшн. Она помогает приглушить все посторонние шумы и сконцентрировать микрофоны на вашем голосе. Вообще, в целом, вся серия Black делается с максимальным упором на мощность, надежность, а также некую универсальность. То есть такая камера отлично подойдет как простым любителям для съемки качественных фото и видео в своих путешествиях, так и экстремалам, так и для тех, кто хочет просто попробовать, что такое экшен камера И путь свой хочет начать не с каких-то более доступных моделей или аналогов, а именно с такой проверенной качественной камеры, чтобы в полной мере понять, что это и зачем касательно нововведения я бы еще хотел отметить режим linear это линейный режим съемки когда у вас нет эффекта широкоугольного объектива многие будущие пользователи gopro хотят снимать на нее как на обычную камеру то есть без такого вот эффекта широкоугольника, дверного глазка рыбьего глаза или как его еще называют фишая вот поэтому в этих моделях и в gopro 6 black добавлен режим линейной съемки то есть данная камера может снимать как с эффектом широкоугольного объективы и захватывать практически все пространство перед собой, либо работать в режиме линейной съемки и снимать как простой фотоаппарат или телефон. Примеры съемки широкоугольником сейчас перед вами. То есть вы видите, что центр максимально отдален, а по краям мы видим небольшое искажение. Такой режим отлично подходит для съемки от первого лица, то есть когда камера закреплена на шлеме, на голове, на груди, и мы движемся с камерой, мы можем ехать на велосипеде, на сноуборде, на лыжах или даже забрасывать спиннинг. Съемка в таком режиме получится максимально захватывающей. Ну а если мы будем снимать себя со стороны или просто какие-то красивые виды, то такой режим не совсем подойдет нам. Лучше будет заснять такие красоты в кавычках в плоском формате. Так будет более привычно. Вот такая замечательная возможность у вас будет с GoPro 5 Black и GoPro 6 Black. Также одной из важных особенностей данной модели является сменный аккумулятор. Если в предыдущих двух моделях мы с вами не можем быстро заменить аккумулятор, то в GoPro 5 Black и в GoPro 6 Black эта возможность есть. То есть вы можете просто взять свою камеру, извлечь аккумулятор, и установить туда такой вот запасной. Конечно же, это является огромным плюсом для тех, кто снимает много, часто и, возможно, вдали от цивилизации. Поэтому, если вам необходима камера со сменным аккумулятором, то, к сожалению, выбор ограничивается двумя камерами. Это GoPro 5 Black и GoPro 6 Black. Относительно 5 Black. Функциональная, надежная, полноценным двухдюймовым сенсорным дисплеем, с отличным качеством съемки, с возможностью быстрой за замена аккумулятора, ну а также всеми теми функциями, которые необходимы экшн-камере. То есть это защита от влаги, Wi-Fi, настройки для более качественной записи звука и так далее. Я считаю, что GoPro 5 Black за свою стоимость вполне адекватная камера, сбалансированная, с хорошим качеством съемки фото и видео, но решающие факторы для выбора этой камеры для некоторых это, конечно же, полноценный двухдюймовый дисплей и возможность замены аккумулятора. Это вот ключ ключевые моменты, скажем так. Переходим в GoPro 6 Black. Вот она, горячая новинка октября 2017 года. Кстати, традиционно GoPro выпускает все свои новые модели в октябре месяца. То есть как Apple к сентябрю презентует свой новый iPhone, так и GoPro в октябре презентует новую GoPro. Октябрь этого года не стал исключением, и перед нами новая модель. Внешне она также очень похожа, а если быть более правдивым, то точно такая же, как GoPro 5 Black. Кстати, не находите здесь параллель GoPro Session и GoPro 5 Session. Тоже внешне абсолютно одинаковые. Здесь такая же история. А в чем у нас отличие между Session и 5 Session? Правильно, в начинке. Здесь такая же история. Абсолютно такая же камера внешне, но начинка совершенно другая. Здесь у нас с вами процессор собственной разработки от GoPro. В 5 Black неплохой процессор. Он отличный. Он не перегревается, дает отличную картинку. Но с GoPro 6 Black компания пошла своим путем и выпустила свой, собственный процессор что это нам дало как пользователям во первых возможности съемки. здесь мы с вами можем снимать уже 4к не до 30 кадров в секунду как 5 black а до 60 конечно же изменения коснулись и съемки full hd gopro 5 black позволяет снимать в разрешении 1080 до 240 кадров в секунду практически в два раза больше чем в gopro 5 black это не может не радовать тех кто так сказать гонится за цифрами кроме того Камера сохранила абсолютно все ключевые необходимые функции от предыдущих моделей Влагозащита до 10 метров без помощи всяких боксов, возможность голосового управления, двухдюймовый сенсорный дисплей, ну а также дополнительные настройки для записи звука шумоподавления, такие же стереомикрофоны, как в 5 Black. Также стоит отметить и встроенную стабилизацию. Здесь она цифровая, то есть принцип такой же, как и в GoPro 5 Black, и в GoPro 5 Session, но качество стало совсем другим. То есть, если сравнивать качество стабилизации GoPro 5 Black и GoPro 6 Black, шестерка выигрывает однозначно. Причем это видно наглядно. Если вдаваться в подробности, то в GoPro 5 Black картинка режется по краям на 10%, а в GoPro 6 Black примерно на 5. Ну и плюс, саму технологию немножко доработали, поэтому стабилизация однозначно в шестерке лучше. Помимо этого, расширили функционал. Теперь мы можем сразу на камере снимать замедленное видео. Это очень хорошая функция, которую так не хватало предыдущим моделям, и нам приходилось замедлять видео уже при монтаже. Процесс несложный, но вот этой функции не хватало. Теперь на 6 Black мы можем снимать замедленное видео. Как вы красиво входите в аквапарке, в бассейн, прыгаете в море спирса, пирса, делаете какой-нибудь красивый трюк на своем сноуборде и так далее. То есть самые такие захватывающие дух мгновения можно снять в замедленном режиме сразу. Помимо этого этого, добавили функцию приближения, то есть зума. Раньше зума на GoPro не было. Но стоит отметить, зумом нельзя пользоваться непосредственно в режиме съемки. То есть, если вы уже нажали спуск, запись видео идет, то нельзя приблизить и отдалить объект. Это нужно делать заранее, до нажатия на кнопку спуска. То есть, заранее, до начала съемки приблизили, насколько нужно, и начали съемку. Но, тем не менее, функция приближения здесь есть. К сожалению, новый процессор не сказал, на времени съемки, также полтора часа летом, где-то около часа зимой. Немного доработали модули Wi-Fi и Bluetooth, он стал еще быстрее, но, к слову говоря, что у пятерки Session, что у пятерки Black Wi-Fi работает прекрасно, никаких задержек, здесь, в принципе, нареканий нету Многие пользователи говорят, что немного улучшился звук, я, к сожалению, это немного слушал и разницы не увидел, то есть по качеству записи звука камера примерно одинаковая. Ну и немного доработали меню, оно действительно стало немножко удобнее. Но, скажем так, это такие базовые доработки, ничего сверхъестественного в них нет. Для меня лично GoPro 6 Black это логическое развитие компании, они не делают каких-то резких скачков, дорабатывают уже имеющийся продукт в правильном направлении. GoPro 6 Black подойдет тем, кому нужно максимальное качество съемки, причем нужно не просто, чтобы съездить в отпуск, а именно для работы, для любимого увлечения, то есть там, где это действительно необходимо. Переходить с GoPro 5 на GoPro 6 Black я бы не стал, я бы дождался уже семерки. Если выбирать между GoPro 5 Black и GoPro 6 Black, такой выбор в любом случае встает перед многими пользователями, то я бы исходил из своих запросов. То есть, если мне необходим сменный аккумулятор, сенсорный дисплей, но качество съемки, а именно частоту кадров, я не ставлю на первое место. Да и в целом, я, возможно, не собираюсь снимать 4К вообще, потому что у меня нет 4К телевизора или 4К монитора. Плюс видео получается объемным, плюс нужен хороший компьютер для его монтажа. Я бы взял пятерку Black. А на оставшуюся разницу купил все необходимые аксессуары, какие-либо крепления и спокойно себе снимал. Но если же у вас бюджет не ограничен и вы спокойно можете купить GoPro 6 и все необходимые аксессуары сразу, то возможно такая покупка будет вполне актуальной. Но все-таки в моем понимании на данный день GoPro 6 э, не совсем для любителей. Характеристик 5 Black хватает вполне большинству пользователей. Да и хватит еще на ближайшие 3-4 года. Шестерка передовая камера, и подходит она, наверное, больше для гиков, либо для тех, кому действительно нужна для работы, для съемки каких-то профессиональных роликов, то есть будет выступать в роли рабочего инструмента. Или, конечно же, тем пользователям, которые привыкли покупать все самое передовое, все самое мощное, и не привыкли проходить мимо новинок. GoPro 6 Black точно оправдает все их ожидания. Резюмируя о GoPro 6 Black, могу сказать так. Мощная, качественная, вобравшая в себя все необходимые доработки от предыдущей модели, имеющая сенсорный двухдюймовый дисплей, имеющая возможность быстрой замены аккумулятора и, конечно же, дающая шикарную картинку, будь то видео или фото. Без каких-то красивых фраз, можно сказать... Совершенно точно, что GoPro 6 Black по мощности выросла в два раза практически от GoPro 5 Black. Давайте перейдем к заключению некому. Я очень надеюсь, что наш ролик поможет вам сделать правильный выбор. И от себя хотел бы добавить, что правильно выбирать камеру не только кошельком, то есть делать вывод, что самая дорогая, самая лучшая. К сожалению, это не так. Нужно соотносить возможности и функционал со своими потребностями. Просто сядьте и подумайте, где, как часто вы будете использовать эту камеру. Не нужно летать в облаках и представлять, что вы купите GoPro, и завтра станете парашютистом, профессиональным дайвером и так далее. Нет, все постепенно. Посмотрите, какие увлечения у вас есть на данный день, Какие запланированы в будущем И сделайте правильный выбор Но не забывайте о том, что помимо камеры И я не устану это повторять Вам также необходимы аксессуары В первую очередь это карта памяти Во-вторых, какие-либо крепления В-третьих, уже аксессуары Аккумуляторы, зарядное устройство И так далее И сразу же отведите некую часть доступного бюджета Для покупки камеры на эти цели Пройдемся еще раз по всем нашим экшен камерам И сделаем некий портрет пользователей Для которых подходит каждая из них GoPro Session будет отличным выбором для подарка, для тех, кто планирует камеру использовать нечасто и в целом еще не определился, нужна ему камера или не нужна. GoPro 5 Session будет отличной покупкой для профессиональных экстремалов. Она вам даст качественную картинку, в ней есть встроенная стабилизация и, конечно же, она сохранила компактность и отличную аэродинамику от первой GoPro Session. GoPro 5 Black будет отличной покупкой для путешественников, любителей, также экстремалов. Для тех, кому важна функциональность, наличие цветного сенсорного дисплея, возможность быстрой замены аккумулятора, качественная съемка, наличие стабилизации и качественной записи звука. То есть это такой некий универсальный солдат. GoPro 6 Black это выбор гиков. Тех пользователей, которые будут использовать GoPro для съемки каких-либо коммерческих видео, профессиональных роликов для съемки в профессиональной сфере. Тех, кто стремится за цифрами, технологиями, постоянно следят за новинками. А также тех кому нужен качественный рабочий инструмент то есть та камера которая будет использоваться в работе с ней вы получаете максимально качественную картинку в целом камера является одной из самых передовых экшн камер на данный день то есть любителям которые подбирают камеру для поездки в отпуск и в целом не собираются прям ежедневно работать с камерой я gopro 6 не рекомендовал бы лучше возьмите тогда уже gopro 5 или даже ту же gopro Pro Session и купите все необходимые аксессуары сразу. Это будет более правильно в моем понимании. Потому что купив э, такую камеру вы просто не будете пользоваться частью ее функционала. Соответственно ваш бюджет будет просто заморожен. И это не совсем правильно при покупке техники. Не устану повторять, но огромным плюсом GoPro является ее возможность крепежа на тело, на велосипед, на сноуборд, куда угодно. То есть сама возможность закрепить камеру куда невозможно закрепить телефон или обычный фотоаппарат. А для этого вам потребуется крепление. Поэтому пожалуйста, уделите этому некое внимание. Еще раз благодарим вас за просмотр нашего ролика. Мы очень надеемся, что мы помогли вам определиться с выбором. И напоминаю вам о том, что у нас есть интернет-магазин goproshop.by. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Где вы можете выбрать свою экшн-камеру GoPro. А мы в свою очередь поможем вам подобрать все необходимые аксессуары, крепления по самым приятным ценам. Также мы всегда стараемся порадовать покупателей подарками к камерам и сделать их покупку максимально выгодной и приятной. Работаем мы с доставкой не только по родной Беларуси, но еще и по Российской Федерации. Поэтому, если вы из России и хотите выбрать свою GoPro или какие-либо аксессуары к ней, то милости просим. Мы будем рады помочь каждому. Помимо этого, в нашем магазине вы можете приобрести первоклассные стабилизаторы для экшен камер фотокамер и использовать. Смартфонов, а также продукцию компании DJI. Это квадрокоптеры и все необходимое к ним. Если вам понравился наш ролик, то, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Мы всегда стараемся делать актуальные и подробные обзоры экшен камер аксессуаров к ним и креплений. Кроме того, мы рассказываем о том, как правильно настроить камеру, какие должны быть настройки для тех или иных видов съемки. Наша цель – помочь вам записать самые приятные, и захватывающее мгновение в своей жизни. До новых встреч!